Всем привет! Вы на канале заработать в интернете. В этом видео я тебе расскажу и покажу, где ты можешь заработать деньги без вложений. Конечно, это небольшие деньги, но сайты платят, проверено. Смотрите, здесь при регистрации нам дают 100 мощности. Партнерская программа здесь два уровня. Первый уровень 5%, второй 10%. И если вы хотите работать без вложений, вам нужно здесь пройти регистрацию, и в принципе все, вам начислят 100 EHS мощности, и вы будете зарабатывать здесь без вложений. У данного сайта есть клон, один и тот же администратор TRX Mining, в котором я уже скоро получу четвертую выплату. Здесь вот я вывел за все время, мне также дали здесь 100 EHS мощности, я вывел. 72 трона. Это небольшие деньги, Ну платят здесь без вложения. Кто хочет работать, работайте. Данный майнинг, он работает уже 8 месяцев. Минимальная выплата здесь 100 TRX. Этот майнинг работает, получается, третий месяц. Если мы посмотрим по SimilarWeb, вот в октябре он запустился. В ноябре вот 1,8 миллиона пользователей заходит ежемесячно. Ну, получается, второй месяц он работает, ноябрь, да, вот, и за декабрь будет статистика в январе. Получается, ну, где-то два месяца работает. Кто хочет, может здесь заработать без вложений. Кто хочет, может здесь зарабатывать с вложениями. Здесь я вложил 10 долларов в первый вот, стандартный контракт. Также есть вот второй контракт. Минимальная инвестиция здесь 30 долларов на 30 дней. Далее 300 долларов на 30 дней. Ну и так далее. Также здесь есть баунти программа. ну Пока что админ мне так и не ответил по баунти программе. Ничего мне здесь вот не начислено. Ну, от инвестиций я сейчас буду выводить и проверять данный сайт на платежеспособность. У меня здесь вот 3 доллара и 30 центов. Вот вся сумма, которую я уже на майне. Вот моя мощность. И вот мой вывод средств. Вывел я туда 2 доллара, 2 цента. И здесь еще вот интересная такая статистика есть. Вот она. Здесь, когда мы приглашаем друзей-партнеров, нам еще платятся, получается, вот такую сумму в лайткоинах. Вот реферал, комиссион. Они здесь не вкладывали ничего. И нам капает вот такая вот комиссия. То есть вы можете сюда зайти без вложений приглашать вот так вот как я рефералов партнеров и вам будет еще плюсом вот ежедневно капать там какая-то там комиссия это вот один доллар от моей инвестиции вот это вот что это такое заработок непонятно какой заработок может это баунти такой такой непонятно ну, вот такой, друзья, майнинг. Давайте сейчас проверим на платежеспособность. Нажимаю здесь. Вывести. где Вот здесь. И здесь, если вы будете здесь пополняться, вот биткоин, допустим, Дегикоин в эфириуме, там в тезере, в троне, в бинби, Вы пополнитесь в этих валютах, но будете зарабатывать здесь лайткоин. Автоматически. Вот вы пополнились, и вы здесь зарабатываете лайткоин. Чтобы выводить вам... Данные монеты вам нужно привязать адрес кошелька. Итак, на балансе вот у меня вот такая вот сумма. Давайте 3.3. Скопируем. Поставим минимальный вывод. Здесь 2 доллара. И здесь можно написать какой-то там комментарий. Нажимаем ⁇ Вывести ⁇ Итак, ⁇ Конферм ⁇ Итак, видим, деньги списались на балансе по нулям. Заходим в историю. Вот она транзакция. Второй мой вывод средств. Вывел я отсюда уже вот. Получается 5 долларов и 5 центов. Итак, вот она выплата. Недавний вывод средств. Еще идет подтверждение. Ну выплата у меня уже вот на кошельке. Данный проект он платит. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья в Новом Году, больших заработков и всем пока.